вот, ребят, второй день у меня уже обновление Сейчас вот машинка приехала, да, здесь все время прямо на ручке У тебя ШСВ-ка, да, с кросс да? Не, ну, седан-кросс седан А, у тебя седан тоже, Что? у тебя седан-кросс На седан-кроссе и с 1.8 на ручке Сейчас вот обновили, уже едем Попробуем, как она едет. Ну, в принципе, это все нормально вроде как. Просто у владельца какие-то странные были проблемы. А на второй передаче как-то проваливалось, потом опять разгонялась. Но сейчас вроде бы нормально все стало. Да, сейчас, думаю, с вообще. Ну, так-то по ощущениям получше стало от предыдущей. Конечно, конечно, чувствуется уже. Ну, а веселее, веселее, Ну, тяга на низах получше. Такое ощущение, что у тебя колеса бьют прям а, вообще ну, жестко. Вчера приехал. Вообще. Там может быть у тебя грязь просто в самих дисках не смотрел. Ну, чуть есть, там наверное, Ну вот не она, скорее всего, и, дисбалансы дает. И еще сегодня, по-моему, пару машин должно приехать. Сейчас налево там вот куда это. Пару машин должна приехать и обновимо их тоже. Вот, ребят, вторая машинка сегодня приехала. Та была на ручке, этот седан Кросс. Это у нас просто седан на роботе. А робот, я не помню, мы тебе шили или не шили. Шитер. А, ну, робот, значит, тоже прошитый. И вот сейчас прошивочку крайнюю залили. Человек, кстати, еще испытывал эту прошивку. И самые первые варианты на моторах 1.8. Было. Ну, вроде все нормально, как бы ездит. Никаких проблем. Ты Тебе-то как самому-то вообще. Да, да, Хорошо. Мягче стало еще, ну. чем до Нового года. Ну, до Нового она еще испытательная была, так как мы заливали все-таки она не релиса, потом... Ну, это самое лучшее, что было. Были у меня прошивки, что, -то, что, -то, что только не было за прошивки. Ну, отлично. Да. Самое главное, да, что владельцам нравится, это радует. И чуть попозже у меня еще одна машинка приедет я не знаю не помню здесь именно налево не помню что там именно ну тоже 1.8 веста ну какая как бы не помню прошьем ее и еще сниму ну, вот ребят третья машина на за сегодняшний день больше я не буду делать потому что у меня там еще дел полно не успею все продолжу уже на ближай, в ближайшие дни обновлять опять же СВ, у тебя сврост да да, и кросс, и на ручной коробке все это дело. Ну, в принципе, все нормально сейчас, вот едем, никаких проблем нет. Ну, как и с предыдущими, в общем-то, машинами. Ну, а от себя что-нибудь скажи, как тебе вообще получше? Ну, не то, что получше, я бы сказал, машина по-другому себя стала вести. Ну, и основное, это, конечно, удобно на низких оборотах, когда ты пытаешься просто ускориться, немного нажав на педаль газа. Ну, и стало на самом деле очень приятно это делать. Не надо перегазовывать. Жмешь, едет машина. По-другому совершенно ощущается. До этого было, чувство чувствовалось, что задушно было. А сейчас уже, да, очень хорошо. На самом деле рад. Рад очень. Ну, отлично. Ну, и все это и за счет фазорегулятора. То есть, предыдущие предыдущий владелец на предыдущей, в принципе, прошивке катался. То есть, он сейчас чувствует разницу вот именно на новой прошивке, на которой просто по большому счету мы более грамотно выставили фазорегулятор. И все, там особых таких прям глобальных изменений никаких не производилось. Единственное, что мы только откатывали это, ну, чтобы проблем не возникало, как вот была проблема с косяк у меня в прошивке, то, что разгоняешься на полной педали, потом повторно нажимаешь, и был вот этот провал двухсекундный. Сейчас этого ничего нету, то есть никаких проблем не возникает. То есть машина стала тяговитая, нормальный такой тракторный момент у нее появился. Сам, в самых практически низов с 1000 оборотов. Нам сейчас налево надо будет. Ровненько разгоняется, без задержек. Единственное, только что на коробках роботах на первой передаче я снизил крутящий момент, Потому что он был перебор там И на ручной коробке понятно Вы сами сцепление можете регулировать Трогаться А там этого никак не сделать И получалось, что Прокрут колес постоянно шел То есть сцепление так отрабатывало С прокрутом и пришлось немножко понизить Ну, в принципе понизили И стало даже более комфортно на ней ездить При этом А так, как бы, я думаю, что и расход должен Немножко упасть Ну, у меня расход, не знаю так По компьютеру, если смотреть, это десятка Ну, вот посмотрим я его да, спину, и нам прямо чуть левее вставай ну в общем на сегодня уже все тогда также не забываем опять же ходить по ссылочкам у меня под видео всегда они, и кнопочки жать там колокольчики и все остальное так что в общем всем пока ну, вот ребята это уже третий день вчера мне несколько машин ну, мало было плюс мне надо было еще уйти и много не прошло Сегодня вот первый автомобиль, здесь все время прямо едем У тебя седан уже, да, всегда на 1,8 веста и на роботе. Здесь камера за пешеходником. Ну вот прошили, как бы... Единственное, что здесь сейчас стоит датчик бошевский давления воздуха и нам не удалось обратно поменять на делфи не, не надо никаких вот этих датчиков ставить вот это все дребедение она ничего не решает просто пустая трата времени и денег я не вижу в этом вообще никакого смысла здесь бурка пешеходники пешеходы очень часто ходят вылезают. вот и у них, соответственно, и калибровки совершенно разные. Вы ставите один датчик замен другой, то, что он одинаковый по размеру, это вообще ничего не значит. Их, там тысячи разновидностей всяких разных этих Боши бывает и с разными характеристиками. И на турбо, и не на турбо. На все остальное. Именно на Леоном. И ну, я не знаю, зачем вот эти вот, кто-то байки какие-то придумывает по поводу того, что он там быстрее начинает Машина ехать, провала куда-то пропадает, Это все полный бред. У них время отклика несколько миллисекунд всего. Что у того, что у этого датчика. Ну, Тебе это как самому вообще? Ну, вообще мягко стало эта машина. Мягко так, и разгон хороший. Прямо вот с низов. Ну, ну то вот вот. она именно на низах, как бы. И мы пытались сделать, чтобы крутящий момент Раскруто был нормальный. Был. Едет. Ну, да, он да он и, он и переключения он они он... нормально высказывают переключения они более мягкие получается потому что так, робот э, всегда скидывает на какие-то низкие обороты и пытается и потом вытянуть мотор да а раньше там тяги как бы не было теперь э, он переключает туда а там крутящий момент есть нормальный тяга нормальная и про просто продолжает ехать без каких-то вот этих потылкиваний рывков mm -hmm. вот это вот ерунды и само собой, получается более комфортная езда, именно потому что низы вытянуты. Ну, плюс еще... Да, плюс еще ползучий режим там сделал так, чтобы он более нормальный был. Не так, что там камушек попал под колесо, она даже тронуться не хочет. А именно отпускаешь просто тормоз, и она сама едет. Здесь прямо, лучше правее вставать, налево, опять уйдет. Ну, в общем, это первый автомобиль. Сейчас еще там звонили ребята, по-моему, еще два автомобиля будет на прошивку, на обновление, точнее. Посмотрим, что и как. Так что не прощаюсь. Ну, вот, ребят, очередной автомобиль. Опять же, у тебя тоже седан, седан. а? Да, седан. И опять же на роботе все это дело. Ну, как и на предыдущем прошили. Сейчас вот катаемся. и Так вот, сам-то скажи что-нибудь от себя. Ну, у меня улыбка с лица не спадает. Мне очень приятно, нравится все. Ощущения новые. Ну, да, Удивительное она... ощущение, что можно просто так вот взять и вот по-новому ощутить свою машину. С минимальными, в общем-то, какими-то... Ну, вот. очень классно. прям. Да. Отлично. Да. Так что вот, сами видите, что владельцам все нравится, все хорошо. Ну, будем продолжать работать над этой прошивкой в дальнейшем, но... Я не то, что там глобально буду менять что-то, просто буду как бы шлифовать все вот эти тонкости, выкатывать дальше будем все это дело и думаю, может быть там к лету или когда-то следующий релиз будет. Ну и вроде бы еще кто-то должен был приехать на еще одном автомобиле, так что пока не прощаюсь.